В эфире телерадио «Русский мир» с вами Юрий Бутунин. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященный 75-летию Победы Великой Отечественной войны. Цикл передач называется «Наследники Победы». Это своего рода такой мини-сериал, рассказывающий о очень легендарных, выдающихся личностях, которые внесли неоценимый вклад в эту Самую вот нашу главную победу нашей страны. Прошедшая война 41-45 годов была не только противостояние двух политических систем с абсолютно разными взглядами на мироустройство, но это еще было соревнование возможности двух мобилизационных военных систем. Да, начало военных действий у Советского Союза. Красной советской армии дела складывались, прямо надо сказать, неважно. Сказывалась внезапность начала войны, к тому же во многих частях еще было устаревшее вооружение, новая техника все еще не подошла э, к передовым частям. И просто снарядов, патронов иной раз не было в достатке, чтобы можно было дать достойный отпор. Агрессору. Сегодня в нашей передаче «Наследники победы» разговор пойдет о человеке, которому на начало войны всего было-то даже не было 33 года, а он возглавил одну из главнейших отраслей советской армии, был назначен Сталиным нарком вооружения. На его плечи легли нелегкие первые военные месяцы и последующие годы эвакуации, глубоко встал заводов, фабрик он управлял миллионами и миллионами людей, чтобы за очень-очень короткий период времени все это вновь было ссорено, смонтировано, построено и запущено. Он понимал всю свою ответственность перед страной, перед народом. Ну и советское правительство и Государственный комитет по обороне понимали тоже, что если бы не он с его потрясающим организаторскими способностями, талантом, нечеловеческого упорства, титанического, почти круглосуточного труда, достичь таких впечатляющих результатов. Были... Его руд отмечен многими орденами и медалями. Об этом говорит тот факт, что за всю историю советских наград только два человека были нарождены 11 раз выше высшей государственной наградой СССР орденом Оленина. С чувством гордости я называю эту легендарную личность. Это маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Усинов. Я предлагаю посмотреть о нем большой сюжет, а потом мы продолжим нашу передачу. К нам присоединится внук Дмитрия Федоровича Сергей Немцов. Дмитрий Федорович Устинов – маршал и герой Советского Союза, дважды герой социалистического труда, один из двух кавалеров 11 орденов Ленина, высшие награды СССР. В 33 года был назначен народным комиссаром и министром вооружения Советского Союза. В 45 лет – министром оборонной промышленности. В 1976 году – министром обороны. Родился в 1908 году в городе Самаре в семье рабочего. Трудовую деятельность начал с 10 лет. В 22 года вместе с другими наиболее способными студентами Дмитрия Устинова направили в Москву, а затем в Ленинград. Уже через пять лет он стал директором завода «Большевик», ныне – Абуховского завода. Талантливого руководителя заметил Малинков, а затем и сам товарищ Сталин. Дмитрий Устинов внес значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, ведь огромную роль в военные годы играло производство вооружения. Он возглавлял плеяду талантливых инженеров, конструкторов и руководителей производства. Проявил себя как знающий, хорошо владеющий делом руководитель – Благодаря его усилиям была блестяще организована работа всего военно-промышленного комплекса СССР. Современники вспоминали о нем. Спал по 4 часа в сутки, иногда на рабочем месте. Был очень ответственным и принципиальным. За честность его ценили начальники и любили подчиненные». В 1946 году, когда страна перешла на новый тип вооружений – ракетно-ядерный, в Балтийском государственном техническом университете военмех была открыта кафедра ракетостроения. По настоянию Дмитрия Устинова, институт стал готовить не только инженеров-конструкторов артиллерии, но и инженеров-конструкторов ракетостроения и космонавтов. А сейчас представляю вам внука маршал Советского Союза, Дмирия Устина, Сергей Немцов. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Я когда готовился к передаче, я был просто потрясен судьбой вашего деда. Его умеем организовать. Если бы сейчас мне сказали, что вот в 33 года кто-то стал руководителем вот этого вот ведомства, вы знаете, я бы... Подумал, что это фейка или какая-то утка. Как произошло, что в таком, можно сказать, ну, в юношеском, чуть ли не в юношеском возрасте, он вдруг возглавил огромный завод в Санкт-Петербурге? Да еще какой с э, именем? Да, смотрите, на самом деле, э, на завод он попал в 29 лет, в 1937 году. И как раз э, за год он прошел, э, в общем-то, этап от конструктора до главного конструктора он достаточно быстро сменил посты вот, и уже в тридцать восьмом году он уже стал генеральным директором завода то есть он Обуховский очень это он назывался раньше большевик, да? Обуховский да, большевик. Да, да. да да это очень крупный завод который находится в санкт-петербурге Скажите, пожалуйста, но ведь этот завод, не случайно, наверное, его назначили генеральным директором, насколько вот, есть исторические факты, которые я сумел прочитать. Этот завод отнюдь не был в передовиках, он так с трудом лямочку тянул. Да, очень на самом деле сложная была ситуация на заводе, и скажем так это был видимо вот та звезда которую все увидели и и дальнейшее развитие его карьеры которая связана уже с наркоматом вооружений оно как раз подтверждает что в общем-то этот человек был крайне неординарный и крайне эффективный в своей работе то есть я так скажу что это действительно был уникальный человек такие люди редко рождаются да, по современности это был гениальный менеджер сейчас на уровне государства. Государство был бы. Да. А, вот что, как вы думаете, что власть заставила его поставить? Вот вы знаете, сначала что на, на уровне генерального директора. Вы знаете, я думаю, что... А... Он действительно мог, скажем так, заряжать большие коллективы. Он был хорошим оратором. Кроме его организаторских способностей, кроме того, что вы сказали, что это был крайне трудолюбивый человек, вот, у него было очень много талантов. Они касались и, скажем так, сферы рабочей, вот, и около рабочей сферы немногие руководители, допустим, прекрасные ораторы. Немногие руководители бывают прекрасными там, ну, менеджерами или, или организаторами. А здесь это все было, скажем так, в одном купе. В одном А скажите, пожалуйста, вот не было такого, он не говорил о том, что ну вот кто-то его там взял и сказал там, Дима, давай-ка ты станешь директором. Нет, нет, нет. На самом деле вот эту историю я не знаю не могу вам даже ничего сказать понятно ну тогда давайте ведь э, он же впервые был и на заводе награжден завод просто стал передовиком и у меня рабочие получили по-моему 116 человек э, насколько я вот, когда готовился получили орденные медали а это всего на год что ли прошло да смотрите э, в 1939 году Ему был 31 год. Заводу дали Орден Ленина, вот, и ему как директору тоже дали Орден Ленина. И награждал тогда Михаил Иванович Калинин. Награждено еще за выдающиеся заслуги перед Советским Союзом, перед страной. Это уникальный факт. Ну хорошо, давайте-ка теперь мы обратимся к Васильевичу Сталину. А как вы думаете, что не говорил никогда ваш дед? Как же произошло это назначение? Крайне интересно. Смотрите, тут была очень интересная история, на самом деле. Она связана с заводом. На самом деле на заводе была достаточно критическая ситуация, на завод поставили новое оборудование, вот, и на приемку этого оборудования приезжал Лаврентий Павлович Берия. И оборудование не работало, оно, оно стояло в цеху, но не было расставлено, и, и в общем-то ничего не выпускалось. Лаврентий Павлович посмотрел весь завод, осмотрел это оборудование, Дмитрий Федорович тогда был директором, Лаврентий Павлович уехал. Затем Дмитрия Федоровича пригласили в Москву. Вот, э, было заседание, где присутствовал и Иосиф Виссарионович, и Лаврентий Павлович. Лаврентий Павлович сообщил, что э, ну, где-то дней пять назад он был на Абуховском заводе, директор вот, товарищу Устинов. А, э, наше новое оборудование, которое мы закупили, оно не работает э, и не выпускает продукцию. Ну, ситуация достаточно такая уже серьезная. Да, да, по тем временам это, это все, это на самом деле патовая ситуация. А, да, и, соответственно, слово дают Дмитрию Федоровичу, и он а, говорит, уважаемые товарищи, а, на самом деле вот фотографии с цеха, а, следующий день, а, все оборудование расставлено, все сделано, все готово». А, и я вам так скажу, скажем так, вот эта ситуация, сама по себе, то, что он сделал, это мог бы быть уже и второй расстрел. Потому что, в принципе, я понимаю, что он просто пошел, ну, скажем так, в абсолютный вабанк. Да, и, да. Да, да, и это все перед высшим руководством, соответственно, как бы, ну, то, что видел Лаврентий Павлович, то, что показал Дмитрий Федорович, Uh, собственно говоря, было просто в унисон разное. То есть он uh, хотел сказать, uh, что Владимир Павлович соврал. Нет, он, он сказал, что и у него спросили, он говорит, А как так вышло, что вот uh, вы показываете фотографии, на следующий день у вас все на месте? Он говорит, мы всю ночь вот все сотрудники завода э, расставляли э, оборудование в технологическую цепочку. То есть они за ночь успели все это сделать. Uh, это был не то, что маленький показатель, но это была еще одна такая предпоследняя галочка перед назначением. Вот, то есть человек, человека заметили на самом высоком уровне. А последняя Здесь... галочка? А последняя галочка, нет, ну, это, последняя галочка, это именно приглашение уже, а... скажем так, перед назначением. А перед назначением, это вот та история, которую он тоже рассказывал. Его пригласили в Москву и просили приехать максимально экипированным, со всеми вещами. Честно говоря, он говорит, я говорит, ничего уже хорошего не ждал от, этого, скажем так, от этой миссии. Вот. То есть был 41-й год, это уже такое предвоенное состояние. Вот. Его вызвали и ему сказали, Дмитрий Федорович, вот у нас есть такое мнение назначить вас наркомом вооружения. Как вы к этому относитесь. Он говорит, вы знаете, я вообще не ожидал это предложение. Я... Можно я подумаю день, а завтра я что-то вам скажу? Да, конечно, подумайте. Вот. На следующий день он выходит из. Это гостиница Москва у нас была. Он выходит из гостиницы Москвы, идет, покупает газету, а там приказ о его назначении. Интересно. А, интересно. Да. Вот, и все это просто самый канун войны, в самый разгар, я честно скажу, э, это, ну, я не знаю, для, me, для меня это, скажем так, э, ситуация, когда э, ему надо было бежать уже на полных порах, чтобы реализовывать тот завал, который был в, в нашем вообще вооружении. Вот. Да. Мало того, что Проблемы были с поставкой вооружения, с тем, какие они были, еще и предстоял огромный переезд всех предприятий на восток, в котором он также принимал участие. Скажите, пожалуйста, а он не рассказывал, где он, когда, при каких обстоятельствах встретил войну, извините, войны. войне? Это тоже очень интересный факт. Я не прочитал об этом. А вы знаете, я тоже на самом деле не знаю, но судя по всему, это он встретил это в Москве. Судя по всему, он как раз принимал тогда дела в наркомате. И я так понимаю, что да, ну это было в Москве, естественно. Нет, ну я понимаю, в, есть, но, в... в новом назначении. Нет, вот красок нету. Это, не, не было таких красок. К сожалению, нет, да. А вообще, вот время военное, от начала военных действий до Дня Победы 1945 года, как он вообще оценивал это время для себя? Знаете, на самом деле, очень много воспоминаний именно о том, как перевозили заводы, вот, как он, то есть семью отправили в эвакуацию, а он именно занимался перевозками заводов налаживания, опять-таки, тех же технологических цепочек. То есть у него стал, у него был завод-большевик, а у него стал огромный завод-большевик в виде огромной страны. И это первый момент. Второй момент очень важный. Это все-таки вооружения, которые стали при нем более стандартизированы. Вот. Если бы они не были стандартизированы, они бы, то есть, мы находились, я так понял, в ситуации, что у нас было разноплановое оружие в том числе. Вот. Да. А при нем оно, да, оно стало, скажем так, более, более одинаковым. Мы получили одинаковые технологические цепочки, мы стали выпускать большое объем оружия. И он, по сути, это талантливый инженер все-таки, вот Дмитрий Федорович, кроме еще и организатора, потому что э, многие вопросы решались непосредственно с инженерами, не с управленцами, а именно с теми, кто делает изделия. Вот интересно, я прочитал, что он впервые вообще внедрил, это выстроенная система эвакуации была, по-моему, за три дня же написано, да, насколько я, вот я в воспоминаниях, которые рассказывали, что не могли очень долго, чуть ли не три года не могли ее четко выстроить, и uh -huh. когда было ему за три дня, и, ну, вот этот, если можно, что там Сталин даже ни по марке не сделал. Что ты говорил об этом, Петри Федорович? Нет? Вы не знаете, вспоминал? нет, на самом деле, вы знаете, тут э, именно по воспоминаниям он э, он детально не, э, скажем так, в личных беседах это не вспоминал, э, потому что это было ну, именно работа, да, он как-то это чуть-чуть все-таки разделял там дом, работа, хотя и дома он тоже там допоздна работал. Mm -hmm. вот. Но этих воспоминаний именно от, от более таких детальных их как бы не было. Хорошо, но вот как отмечают то историки, специалисты, что вот он вел специализацию, уменьшил простой станков, трудоемкость сократилась в 2,4 раза, стоимость сократилась выпускаемой продукции в два раза, вот, и он, конечно, внедрял и новые системы вооружений, будем говорить так. Это конечно, важно. конечно. Вот, и смотрите, ну, при при этом он управлял миллионами-миллионами судеб людей. И вдруг я читаю такой вот документ, когда он с тревогой говорит, что до сих пор люди живут в палатках, в землянках. До сих пор спят в грейках, и в это же время они выходят э, на работу. Это продолжалось не один день, это продолжалось месяцами. Вот, несмотря на то, что он был таким и трудоголиком, и требовательным человеком, а все равно душа-то болела за людей. Вот как он вообще в жизни был? Вот за а отношения скажите, пожалуйста, вообще, к людям. Смотрите, тут... Это даже воспоминания тех людей, которые помнят его сейчас. Да? то Есть есть ветераны, которые с ним имели какие-то контакты. Они, ну, это люди из военно-оборонной промышленности. А он знал в разных заводах, он заходил в цех, он знал имена непосредственно слесарей, сборщиков. Это многие оборонные предприятия. Второй момент очень важный. Я знаю, что он подходил, спрашивал, как у вас дела, что у вас дома, что вас волнует. И если вопросы какие-то возникали, он пытался решать именно бытовые вопросы сотрудников. И за это ему очень многие благодарны. И он в этом смысле старался максимально для тех людей, которые работают на оборону страны, делать им социальные пакеты ну, максимально, максимально хорошие, максимально комфортные. Скажите, он часто выезжал во время войны из Москвы? Из да, часто, часто, часто. Вот. Что его заставляло ездить? Что, его, что двигало? Смотрите, в принципе, даже начиная с финской компании, вот, когда он еще не был народным комиссаром, они ездили на финский фронт проверять, ну, скажем так, завод выпускал пушки, вот, и они смотрели, как работают пушки, потому что надо было проезжать, пробивать, допустим, сооружения какие-то. Из этого делали какие-то заключения и исправляли. То же самое были поездки в прифронтовую территорию для того, чтобы опять так же смотреть, как работают их вооружения, которые выпускают заводы. Это было крайне важно. То есть он все время держал руки на пульсе. Он, он узнал, что он знал и сборщиков, и директоров заводов, то я понимаю, у него все стекалось. Как, как, как он умудрялся все это держать у себя? Вот, вот в жизни, ди... Видите, он что, действительно вот такой вот был, он помнил все в жизни? Он помнил дни рождения ваших родных и близких? Он все помнил. Да, он все помнил. Это, это ну, поистине русский самородок. По-другому не могу сказать, это гениальный человек. А правда, что очень мало спал. И раз вообще 3-4 часа даже. Вот, да, вот да. Это, так... это, это, это действительно так и есть. Он всю жизнь спал крайне мало. Он, ну, скажем так, засыпал поздно. Это 2-3 часа. Просыпался 6-7 часов. И в принципе, это то, что называли именно сталинской закалкой. То есть как раз это сформировалось во времена именно того, когда он стал наркомом. Потому что в другом режиме жить невозможно было. Иначе бы не было того результата. Ну, ведь надо дать должное. Он никогда не предавал вот это вот э, значение сталинской закалкой. Он был сталинским а, наркомом. Да, он, да, говорил. да. И вот да, как это... И он гордился этим, да? Вот он был, так сказать, и вам это рассказывал все, и говорил, во или времена или как это было, это же интересно. Нет, вы, вы знаете, на самом деле Юсиф Сарионовича он очень уважал, и это был для него верховный главнокомандующий. Хотя и все последующие руководители нашего государства для него были точно такие же главнокомандующие. Все-таки Uh, он проработал в достаточно высоких должностях, посмотрите, вот, uh, uh, сменив, uh, скажем так, многих руководителей нашей страны. Да, то есть как бы это достаточно такой хороший показатель эффективности. Это первый момент. Второй момент, uh, он не, при этом не влезал именно в политические какие-то вот мероприятия и течения. Вот. А касательно именно воспоминаний про Юсифа Сырёновича, я вам так скажу, это тот человек, я считаю, что, э, которого он крайне сильно уважал, и я знаю, что было за что. То есть я, естественно, э, и я также его уважаю, потому что понимаю, что тут мнение деда, как бы, оно объективно. Скажите, а есть какие-то у вас дома вещи, связанные с его сестреночкой, которые, может, подарили, лично вот личного Если не это можно быть? Да сказать. вы знаете, да, на самом деле э, у нас э, единственное, что я вот увидел, это э, нету каких-то совместных э, фотографий. Есть только одна фотография, вот, вот э, она настолько, скажем так, э, настолько там много людей, вот, в центре Иосифа Иссарионовича. И вот эта фотография, она у нас находится, ну, я так понимаю, именно в 40-х годах. Вот. Но э, я, честно говоря, э, скажем так, разбирая семейные архивы, я не нашел ни одной фотографии, где был бы Дмитрий Федорович и Иосиф Исарионович рядом. Понятно. Ну давайте тогда вернемся, наверное, к Курской битве, одна из решающих битв в Великой Отечественной войны. Это что за история со 152 миллиметровой пушкой, которые очень быстро поменяли, говорят, что нужно было менять, может, было только в течение 18 месяцев, а вот благодаря Адмирию Федоровичу это было а, за 18 дней, и успели даже красить эти пушки. И говорят, была даже летучая бригада женщин, которые ездила вместе с этими пушками во время движения и докрашивала эти пушки. Это вы знаете такую историю? Нет, Слышите? нет вы знаете, я на самом деле вот эту историю детально ее не знаю. Я знаю, ну, скажем так, может быть, какие-то другие истории я могу рассказать, потому что в принципе, Давай, мы что? понимаем. Нет. Мы понимаем, что, допустим, при нем, скажем так, закладывался вот сейчас автомат Калашникова, например, да, а это именно было, ну, как бы это именно во время войны все это закладывалось. Вот, он Михаил Тимофеевича хорошо знал, как бы они хорошо общались очень. Вот. и это первый момент. Второй момент тоже очень интересный, он чуть-чуть после войны, вот, ведь ракетная техника у нас появилась благодаря тоже Дмитрию Федоровичу. И благодаря тому, что они, скажем так, сделали, ну, в Германии институт Нархауза. Вот, малоизвестная история сама по себе, вот, но тем не менее, и, скажем так, вот эти секреты, немецкие секреты к нам попали благодаря Дмитрию Федоровичу во многом. Иначе бы у нас не было ни ракет, ну и как следствие у нас не было бы и э, бомбы. Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот э, где же он встретил нас тогда, День Победы? День Победы он встретил как? в Москве, да. Он это не рассказывал, я вам сразу говорю. Вот. Вот. Но на, прием, на приеме, где присутствовали все полководцы, он присутствовал. Вот, и отдельно вот, рассказывали, э, это Леонид Григорьевич вашу рассказывал. На приеме был очень интересный тост. То есть э, и сказал Йосиф Серенович Сталин, он говорит: а теперь, говорит, мы выпьем за тех, кто ну, э, кто, э, без кого бы вы, полководцы, не справились, выпьем за э, наркомат вооружений. Вот, mm -hmm. вот, вот такая тоже вот она интересная история, потому что естественно больше тогда уделялось внимания именно военным, да, здесь, в общем-то, это тыловая работа была, по сути, при том, что Дмитрий Федорович к концу войны он был генералом-майором уже, да, вот. Тем не менее, вот, Йосиф Виссарионович, он обратил внимание на вечере, что Дмитрий Федорович, как бы, и вся тыловая работа, без нее бы мы не могли бы воевать, Я отдельно это отмечал, вот. Еще была очень интересная история, она вот смотрите, в принципе, она такая даже более домашняя история, но интересна для именно этого уже промежутка времени. Дмитрий Федорович он был у нас мотоциклистом еще таким заябленым. Ох, как видели меня, я с удовольствием выслушаю. Да, я хотел задать вопрос, а как Иосиф Вестеренович распорядился выдать автомобиль? Рассказывайте. Да, спасибо большое. А, так вот, Дмитрий Федорович, он катался на мотоцикле. Вот, он катался не, не по работе, а просто вот для для частного такого удовлетворения и снятия стресса, да, сейчас можно так сказать. Вот, и он упал и сломал себе ногу. Вот. вот Дмитрий Федорович приходит на совещание, приходит, естественно, у него костыли, у него нога, вот. И Иосиф Юсиренович говорит, а теперь, говорит, я хочу сказать, что вот вы, Дмитрий Федорович, вы государственная собственность, вы работаете на государство, на советский народ, вот, и вы легкомысленно э, катаетесь на мотоцикле, повреждаете себе э, ногу, а вообще вы могли бы погибнуть, вот. И это государственное преступление, поэтому я вам запрещаю впредь кататься на мотоцикле, вот, и мы вам выделяем машину, вот. Такая вот история, она и комичная, и трагичная, вот, да, и эта история, она была. Ну, он, наверное, ждал какой-то серьезной сбучки, будем говорить тогда. да. Готов Конечно, да но, да, но мы понимаем, что вот на, именно оценка в данном случае Сталином Дмитрием Федоровича и его заступ и его работоспособности, она показательная. Конечно. А Дмитрий Федорович, как насчет техники? Он вот мотоцикл знал, там, куда, его, как, что, да, мог. Да, да, Нет, они, он прекрасно разбирался в технике. Он очень любил, ну, скажем так, не только кататься, но еще, допустим, обслуживать. Вот. И я знаю, что они с сыном это делали, скажем так, ну, там, в нерабочее время. То есть, они разбирали мотоциклы, собирали, они разбирали велосипеды, собирали. Вот. То есть он все-таки, он инженер, это тот человек, который любил работать железом. Вот. По большому счету это передалось и дальше, и там, и сыну его. Нам это тоже передалось, потому что мы помним, что даже вот уже 70-летний мужчина, он с радостью он при нас катался на мотоцикле, у нас там есть фотографии. Вот. В общем, он любил очень технику. В принципе, любую технику он очень любил. А вас он катал на мотоцикле? Нет, он нас не, не катал на мотоцикле, но, в общем-то, у нас есть фотография, где вот он на мотоцикле. А он, он управлял естественной машиной? Да, сезон, рули, поехали. да. да. да нет, смотрите, но да, он, мы видели, что он садился отдельно. То есть мы ездили, допустим, с шофером, он просил там шофера выйти, сам немножечко катался, вот, и, в общем-то, вызывал это всегда очень бурные эмоции у, там, скажем так, у персонала, который был рядом. Ну, да, это, наверное, за компанией если Леонидовичом прежним, Тот тоже любил рулить. Да, да да, ну, да, да, да, да. Да, ну, а теперь давайте поговорим вообще, каким он был дома. Вы... Вот как вы его оцениваете? Вот знаете, э, на, наверное, можно было с одной стороны подумать, что человек, который занимает такие должности, дома он должен быть э, крайне собранным, собранным крайне там, серьезным, молчаливым. Э, а нет. Э, это на самом деле, это очень веселый человек, который очень любит детей, очень любит внуков. Просто настолько сильно, что даже его помощники нас использовали как механизм, чтобы допустим, Дмитрий Федорович ушел с работы в 10 часов вечера. Они просили нас звонить на работу, вот, и говорить там, дедушка, когда ты придешь домой. Вот. Вот так. А, да, это первый момент. Второй момент, он человек был достаточно музыкальный, он очень, скажем так, был общительный, постоянно были, ну, действительно, гости, постоянно были друзья. И это были вот в те небольшие моменты, когда вот именно были моменты отдыха. Потому что, в принципе, он работал вот, ну, последние годы он работал, это была полноценная шестидневка, и половину, допустим, в воскресенье он тоже занимался какой-то работой. Вот. Но а при вот этом ты, не чувствовали себя... Раз, ну, ну, ну, договорите. Да-да-да. При этом мы не чувствовали то, что мы э, ограничены в его, скажем так, э, ну, в его общении. Потому что постоянно он был рядом, постоянно он что-то нам говорил, постоянно э, как-то с нами общался. Уникальный скажите, был человек. Скажите, да. а, я знаю, что он был заядлым охотником, насколько это вот известно. А вот я вам скажу так, что в принципе это не заядлый охотник, да. просто время от времени он был охотником, но это не было такое, вот, скажем так, основное хобби. Ну, а рыбалка? Совсем нет, ну, практически нет. Фактически. Вот, да, знаете что? То есть есть фотографии, где он, допустим, на охоте, есть фотографии, где он на рыбалке. Но именно вот, я так скажу, именно как хобби, на мой взгляд, все-таки, это больше техника, да, вот именно это вот то, что ему крайне нравилось, фотография, это то, что ему крайне нравилось, нравилось фотографировать, то есть наверняка, я даже думаю, у нас в архиве есть фотографии, которые сделаны его рукой, потому что огромное количество фотографий у нас сохранилось, вот так я вам скажу. Понятно, у нас осталось пять минут, и я все равно хочу теперь задать вопрос. А были ли у вас какие-то противоречия с дедом? И высказывали, спорили ли с ним, мнения расходились? И, или а, вот просто авторитет, дед сказал, и внутри, в общем, что-то, может быть, закипело, но, но никогда не говорили. Или все же вы с ним... Были такие минуты, когда вы говорили, дед, ты не прав. Значит, смотрите, тут вот просто по устройству семьи ситуация была следующая. Дед, он руководил семьей целиком, да, и он как раз общался с нашими родителями больше. И именно у них с ним были какие-то, скажем так, взаимоотношения. Но у нас достаточно все было жестко с той точки зрения, что вот то, что дед говорит, это все, это вот, это правда в конечной инстанции, мы не спорим. А мы же общались, соответственно, с родителями. То есть у нас руководители были родители. Та же ситуация. Они говорят, мы как бы это делаем. И скажу так, что дед даже вспоминал, скажем так, когда он был маленьким, у них такое же устройство было в его семье. Вот. И я не знаю, может быть, это была семья староверов. Сейчас уже даже тяжело как-то понять. Вот, но отец там тоже был, скажем так, это номер один, как бы это был руководитель, и его все слушались. А были такие моменты, когда все собирались, все в да. собирались? Да. обязательно. И вот что? Ну... Это, ну, смотрите, праздники, которые у нас были, это праздник обязательно, в первую очередь, это Октябрьская революция, это обязательно 7 ноября для нас праздник. Второй праздник обязательный — это 9 мая. Вот, третий праздник — 1 мая. Четвертый праздник — 23 февраля, а пятый — Новый год. Вот вам. Да, и 8 марта, конечно я так Сейчас я их, наверное, расставил даже по тому порядку, как они были именно вот в нашем рейтинге. То есть, уверенность у Дмитрия Федоровича была стопроцентная. Советская власть ему дала много да. всего. Да. И он ее никогда-никогда не предавал. Это вся история его жизни говорит об этом. Он все время служил и делу, и своему народу. Надо еще отметить, что он был министром обороны СССР. Давайте мы об этом тоже скажем. Вот. И, как тоже говорят, был одним из лучших министров обороны после военного времени. Отметим мы этот факт, я уже не говорю о других каких-то фактах при работе министра обороны, вот, он тоже всех знал, всех знал, лично, и да, мог с вами да. общаться. Я, да, я еще раз хочу вас поблагодарить, Сергей Александрович, за то, что вы вот откликнулись, и сделали большое дело, потому что то, что вы рассказали, вот, очень много фактов, которые я не знал, хотя я много прочитал об истории вашего легендарного... Да. Э... Юрий Алексеевич, вот э, я хотел бы еще для, ну, для заключения еще одну вещь отметить про своего деда. Когда он стал, мини... да, когда он стал министром обороны, э, его назначили на эту высокую должность, он пошел учиться, потому что он все-таки изначально не военный, и у него не было военного образования. И ему пришлось и, и, э, и учиться военному делу. Вот. И он это уже делал в 68 лет. Ох, ох, ох. Да, вот, это да. да. вот это факт. Действительно, вот А вы застали это время, когда учился? Ну, конечно, да. То есть это уже было при мне. И, собственно говоря, он и его помощники, которые тоже, скажем так, пришли вместе с ним, из оборонной промышленности, и они тоже учились. Они учились военному делу, они учились тактике, стратегии, потому что у них не было и этого опыта и этих навыков. Сергей Александрович, я благодарю за то, что вы пришли к нам на передачу. Наше время уже истекло, и я хочу сказать, что мы будем продолжать цикл передач «Наследники Победы» о тех людях, которые внесли неоценимый вклад в ту победу, которую мы сегодня и празднуем. Всего вам доброго, до свидания. Что был автор и ведущий для радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. Всего вам доброго.